Ребятушки, всем привет! Срочно, срочно до 20 марта Данный циферблат от Томаса, авенская студия, бесплатно в Galaxy Store Это для часов на Tizen, начиная от версии Galaxy Watch 3 и пошли ниже до Gear S2 Так что, ребята, качайте! Вот так выглядит режим а вот или экран всегда включен Вот так А теперь давайте посмотрим... Как это все у нас выглядит на самом деле Вот такой вот, вот Интересный гибридный циферблат Смотрите, как всегда С G-эффектом С эффектом G-сенсора Дальше изменение цвета Здесь вот давим, пожалуйста Меняются цвета у нас Цветов куча Даже есть гарнир да, Разные цвета Сейчас мы дойдем вот до них прикольненькие цвета Есть у нас, здесь у нас и пульс, и заряд батареи День недели, число месяца, шаги а, Стрелочка идет как на механических часах а, Естественно, табзоны. Как вы видели, да, одна я там нажимал уже Что у нас погодка там всплыла а ли что? Вот здесь они, кстати, настраиваются, табзоны. Смотрите, нажали, она пустая, просто открывается, выберите, что хотите. Все, теперь у вас будет здесь будильник всплывать. Для того, чтобы это поменять, два раза нажали, тапнули и по новой можете выбрать то, что хотите. Успевайте, качайте, циферблат действительно прикольный. Канал SmartWatch, подписывайся.